Всем привет, меня зовут Ян, на связи магазин Rock'n'Roll, и сегодня мы поговорим с вами о двух очень интересных инструментах. Представлю вам первый инструмент Cort AD810 в цвете матовый санберст. А вот и вторая гитара Yamaha F310 в том же цвете санберст, только уже глянцевая. Сегодня я взял на себя смелость сравнить эти два инструмента, так как они очень схожи по характеристикам, Практически в одной и той же ценовой категории. Разберем их плюсы и минусы, если таковые имеются. Посмотрим, что из себя представляют эти инструменты. Надо подумать сейчас. Чик-чирик. В руках у меня гитара Yamaha F310. Стандартный дредноут. Приятно ощущаются в руках. Но мне не очень нравится качество сборки. А именно какие моменты. Есть некоторые места, которые очень плохо прокрашены выступает небольшое количество клея в районе склейки грифа мне не нравится то что окантовка здесь сливается с цветом инструмента как будто бы ее просто нет по мне это выглядит довольно дешево а вот в натуральном цвете мне этот инструмент нравится гораздо больше здесь уже четко видно окантовку и я бы даже сказал, что и качество сборки здесь лучше. Однозначно для себя я бы брал этот инструмент в натуральном исполнении. Давайте посмотрим на колки. В целом, плавный ход. Никаких затыков, ничего такого нет. Ну, тут придраться не к чему. Так, или еще что, или заново. Давайте дальше разберем Характеристики нашего инструмента Нижний и верхний порожек Из пластика Держатель струн Палисандр Накладка на гриф палисандр Гриф выполнен из нато Верхняя дека изготовлена из ели Обечайка и задняя дека Из миранти. А теперь давайте поиграем на этой гитаре И послушаем как она звучит А теперь в руках у меня инструмент Cort AD-810. Здесь качество сборки мне уже нравится гораздо больше. Не выступают какие-то лишние части клея. Все прокрашено, все в целом хорошо. Сам цвет намного ярче и очень хорошо видно окантовку. Покрутим у нас колочки. В целом все хорошо, не придраться. -E Продолжим разбирать инструмент дальше Верхний и нижний порожек у нас также из пластика Держатель струн из палисандра Накладка на гриф тоже из палисандра, но он не совсем на него похож, так как он более волокнистый. В эти волокна может забиваться какая-нибудь грязь и пыль. Соответственно, не забывайте приобретать средства по уходу за гитарой. Верхняя дека у нас изготовлена из ели, нижняя дека и обечайки из красного дерева. Сам гриф из красного дерева. Ну что, теперь вжарим! Итак, давайте подведем итоги в сравнении этих двух инструментов. При игре на F310 мне понравилось удобство грифа, но мне не очень нравится его гулкий низ. Но он мне понравился при игре на гитаре перебором. На F310 мне не понравилось качество сборки. Непрокрашенные отдельные части, местами выступает клей, меня это не может радовать. Колочная механика в целом у этих двух гитар отличная, тут ни до чего не докопаться. И еще мне не понравился цвет у f 310 для меня он выглядит действительно дешевым, я не вижу этой окантовки, которую я так люблю. А теперь корт AD810, удобство грифа мне здесь не очень понравилось. По ощущениям напоминает, как черенок от лопат. Иными словами, этот гриф для меня толстоват. Качество сборки AD810 меня очень порадовало. Здесь все абсолютно без нареканий. В этой гитаре мне понравилось исполнение цвета Sunburst. Действительно круто, ничего не сливается, видно окантовку, все выверено. Теперь поговорим о звуке. По моему мнению, эта гитара звучит более сбалансированно. Возможно, этот инструмент не зайдет тем людям, которым нравятся более незастые гитары. Эти гитары из одной ценовой категории, и я не хочу здесь говорить про то, какая лучше, какая хуже. Я просто сделал свой выбор в пользу гитары Cort AD810. Хочется узнать, какой же инструмент подходит вам больше. Есть ли у вас вообще в арсенале какая-нибудь из этих гитар? Напишите нам и поделитесь, на какой гитаре играете вы. А может быть вы даже хотите, чтобы мы сделали обзор на какой-то определенный инструмент. Пишите нам об этом, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был Ян, на связи магазин Rock'n'Roll. Всем пока!